Приветствую всех любителей видеоигр! И в наши руки попадает Super Meat Boy Forever. Я думаю, вы уже, в принципе, могли видеть некоторые новости. В моей группе ВКонтакте ни одной новости, конечно, об этой игре. Зачем спойлерить, когда можно вот так вот красиво сделать? Играть я буду на геймпаде. Раньше играл в старенькие части, было время, но ни одну не прошел. Оу, кто? Загрузить игру? Изменить сид? Что это такое? Эм, что? Что это такое? Я не играл в игру. Что? А у меня там курсор видно? А то я сейчас это. Отлично, надеюсь, что нет. Эм, какая-то хуйня с, с изменениями сида. Ой, как я скучал по этим видюшечкам иногда. Ну вот они сидят, хавают, и сейчас хуяк! Я же говорю хуяк. И появляется чувак. Бля, в Еще такой смех. Так, смотрите, помните, что в прошлой части, если мне память не изменяет, он крал девушку. Если мне память не изменяет. А теперь он украл у них ребенка. Так. Ух, ебать, поставь рекорд. В принципе, ой, да ладно, всего 4 уровня надо пройти, чтобы вернуться к боссу. Хм, интересный вопрос. Э, можно написать обязательно в комментариях, как я буду поступать, проходить все четыре или как? А для прыжка это мы все знаем. Хорошо, а двойной прыжочек есть? Ага, есть удар. Хорошо. Держа, чтобы он полз по стеночке. Хорошо. Вообще не проблем зато вот этот вот. Ага. Упа. Красота. Оп, так, отпрыгивать, но ну, я почему-то не удивлен. Почему-то вообще ни капли не удивлен. Оп, оп, оп, опа, красота. Вообще пока что изи, а почему все в крови? Я такое чувство, как будто круг сделал. Сука, я не хотел умирать. Бля, видите, это все как-то это некрасиво. Да, от рекорда я ушел... Блядь, за 36 секунд, нихуя себе надо было пройти уровень Так, ну это удар, это понятно, что нас этому учат. Я и без вас разобрался как-то, ребят. А я подумал, меня за И, опа Вот ну, то есть сначала, как я понимаю, нас ждет А, это кровь от птичек, от всяких Нифига себе Тут это неплохо Но, я думаю, эта игра бомбящая Это уж 100% И нас будет от нее бомбить Блин, я слишком быстро спустился я просто нажал вниз, поэтому он так спустит. Я на одну долю секунды отстаю от графика, так сказать. Ай-ай-ай, уже на две секунды. Опа, вот это сейчас было вообще красиво. И оп, и оп. Ай, блядь. Оп. И опа. Красота. Ну все, easy, да? Ам, блядь, должен был выше подлететь. Оп. Оп. На 200... Бля, и как, я не знаю Рекорд я вряд ли поставлю Но вот эти отсылочки Вы запоминаете эти отсылочки в потом можно обязательно написать в комментариях, что были за игры Потому что там, по-моему, что-то на... Что-то знакомое было С файтом Опа, минус, минус И оп, опа, ага, хорошо Ага, ага Ага, вообще отлично пошло Так, здесь ломаются, наверное? Ну, я почему-то не удивлен, что они ломаются Оп Оп. Блять, так хорошо шел, шка. Опа. Опа. Давай, давай, давай, падай. Так, здесь у меня уже падать. И опа. Да что такое? Я же хотел прям в дырочку. Так, ага. Блять, какого хуя. Ага. Я что-то не помню этот уровень, на самом деле. Хотя откуда я могу его помнить? Логично, да? Ага, это я, походу, зря, да? Но заебись. Э! Э! уху Допрыгнул! Вот это уже хорошо. Оп! Оп! Опа! Опа! Изи, да? Нет, еще не изи. Я думал, там уже конец, а я потом заметил, что здесь отображается, где конец. Внизу полоска есть. Да ну! Опа! Чуть, блядь, не умер. Опа! Опа! Вообще хорошо идем, изи Да, на 19 секунд всего отстаю, но ничего страшного Так, это второй уровень Я не знаю, надо по 4, наверное, проходить Чтобы прям можно было запечатлеть Все битвы с боссами Я даже не знаю, сколько у меня может уйти времени На боссов, на все остальное уйдет уйди от меня Вот какая подстава-то, а Опа, видите там эту Как там? Бля. Этот сосочек хотел сказать. Так, пошли вон. А! Сука. Так, все, я понял. Это уже, это то, что меня останавливает. Я понял. И опа. Давай, давай, давай. давай. Оп, болель. Мне кажется, я должен это как-то быстрее пройти. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Ну, я туда уже не полезу. Так, я помню, здесь надо на скорость. Хорошо. И оп. Оп. блять, Оп, оп, оп, оп, оп. Опа. Опа. Так, так, так, так, так, так. Сука. Блин, их, их не пропустишь нифига. Да чтоб тебя. Начинает уже немножко напекать. И опа. И рано, рано, рано. Надо найти прям прям золотую серединку, чтобы прям можно было пройти этот момент. Блин, я хотел ускориться за счет... Э, блять, За счет вот этой штуки. Ну, когда ты делаешь прыжок и бьешь рукой, он ускоряется. Это прям видно. И оп. Рано, рано, рано. Блядь. что то как-то нахуй... Непонятно. Не понял. Сука. Все, пиздец. Застряли. -те. И... А, хуй там, я понял а! отлично Отлично, значит здесь я уже пройду, да? А, хуй там, я понял Так, а давайте попробуем Все-таки сделать круг Упасть вниз Да, конечно, сейчас а -а -а -а -а. Да ну нафиг Давай вниз Беги, беги, беги, беги, беги. беги. <и> <и> сука. Блять. А неплохо ведь пошел. А, неплохо ведь было, неплохо. Вот если бы я только с прыжками бы не затупил. Ну-ка давай-ка еще разочек. Оп. И оп, оп, оп, оп, оп, оп. Хуй там плавал, я понял. Догоняет, сука. Да блять я пытался, и опа, надо было там, наверное, в самом начале прыгнуть, да? Ну-ка, есть идейка, есть кейка Давайте, ладно, еще раз. Да, да, да как так-то? Да иди ты. Как мне пройти этот уровень-то теперь? Сейчас. Оп, опа, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Да ладно! Да иди ты. Ага, хорошо идем. Хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. А, не очень хорошо. Там еще надо как-то вернуться. Да ладно, у меня какая-то шининская. Опа. Так, падаем, бежим. Прыжок, прыжок, прыжок, прыжок, прыжок, прыжок. Прыжок, прыжок, прыжок. А, надо было... Блядь, не, в руку ну, я как-то это... Непонятно, вообще не могу имя. И, опа. Так, допустим. Да иди, блядь. Так, ладно, хорошо, план Б. В пизду этот, э, как его детский этот, э, эту хуйню детскую. Да я ж прыгнуть хотел. Я нажал кнопку, нажал. И опа, опа, и опа. Хорошо, идем, хорошо. И оп, оп, от, ну понятно. Так, окей, окей. Окей. Вот и все, то есть там немножко застряли, совсем чуть-чуть Оп, Ну вот эти подставы, конечно, жесть. Оп, О, Сука, что делать-то? О, что делать-то? Мразь Оп, оп, оп, оп, оп, а! Зараза оп. Пошли, пошли, пошли Ага, ага ну, все ясно стало теперь. и оп. Оп. Ать! Вот это сейчас была реакция. Да ладно. Да пту. О, пошел он, Пошел вон. Так, сейчас еще наверху, да, этот хуй? Блять, не понял. как мне надо остановиться, типа? Ага, окей. Блядь. А, сука! Так, он поднимается. Я прыгаю. Ага. Блять, слишком высоко прыгаю. Да, походу я эту голову не пройду за полчаса, да, вряд ли. Фу. Так, сейчас будет какая-то хуйня, не? Нет. нет. Блять, минуту 6. А тут надо было на уровень 53 секунды отдать. Давайте попробуем переиграть. Ладно, минутка уровня. То есть, в принципе, фигня. Я думаю, я смогу лучше Ага, ага Ага, Но вот без этого как Без детской этой хуйни, может рекорд поставлю персонажа открою И скатываемся, прыгаем Прыгаем, прыгаем Ага, хорошо, пошло И оп, опа, отлично Прям вот сейчас вообще прекрасно пошло Так, так Так, хорошо Ну, зная, уровень Уже как-то попроще пошло Намного То есть, в принципе, на этом и все и пос... Да я же прыгнул, алло Так, так, так, ждем Ага, ждем, ага, отлично И оп А, что я делаю? Надо было просто Ой, ть, спуститься Я уже что-то подзабыл про... Вот про эту тему я подзабыл Блять, слишком рано Да, блять, слишком поздно Да иди ты нахуй Да какого хуя? Я же идеально прыгаю Прямо перед камешками Сука Так, здесь вот так Так, так, так Ага, я помню эту тему Ага, ну все, изи Блять, все равно надеюсь. Да как, да что -то... какого Хуя Я все равно отстал слишком сильно Ладно, похуй Похуй, Пляшу. Ага, я почему-то не удивлен, что он должен был ее сломать так, пока что иду как надо Ага, ага, бля. Заебись Ага, хорошо Ага, ага То есть нас учит уже тому, что эти блоки может Бля, сломать только этот хер Оп, оп Оп, и... Опа! Блин, на... на... Надо хуя отстать. Понятно, ты сдам? Так, так, так, так, так. Хорошо! Так, вниз, да? Опа! Сейчас эта хуйня упадет, да? Откуда-нибудь сверху. Нет? Хуйня какая-то. Где подстава-то все? Ага, я понял. Бля! Вот это подстава. Так, хорошо. Как будем действовать? Вот так и будем действовать. Надеюсь, он там потом это. А, ну все, да. Отлично. Белочка там упала вниз, что-то. Опа. А, сука. Один есть. А может сверху можно поворот? Ну-ка. Блять, почти. Не знаю, люди, по они продумали эту хуйню, типа. О, да, детка, да ладно, так просто, типа. Ага, хуй. Так, не понял. Так, опять не понял. Да иди ты нахуй. Ага. А, Ч ⁇ -то я не ехал. Как-нибудь пройти, А! Блять, а я, я понял теперь. Мне потом надо наверх, типа, запрыгнуть и все такое. Оп, оп. Ага, все, окей. Блять! А так хорошо все начиналось. Ага. Ага. Ага. Ага. Ага. Блять, надо было вниз нажать, я что-то протупил. И. опа! Хорошо, пошла, хорошо Оп М, Блин Уже почти минутку говорит. Да иди ты нахуй И Опа Акробатика, акробатика пошла Пошла жара, пошла Оп, да Какого фига И опа Так, неплохо Для начала Так, ага И прошел, отлично Сейчас эта да за мной пойдет <у»>. А, сука, не в ту сторону бежишь, говна ты кусок. Сука. Да хуй с тобой. Вот, вот ладно. Я же думал, я сейчас умру, уже с ним. Бля, я еще рекорд побил. Подождите-ка. Ладно, пох. Следующий уровень, пожалуйста. Это четвертый, да, уже получается. У, понятно. А -а -а what? Что? что? Блять что? Ага, если так подождать, а ну да, чуть чуть подождать и все и заедет. Как только мы увидим, что я отстаю от времени, а -а -а, бля. Падай. Опа. Говно кусок. Умри. Хорошо, хорошо. Блин. А ведь неплохо шел. Слишком быстро, я понял. Оп, оп, оп, оп. Блин. Мне белочек, жалко они так падают туда, в эту пропасть. И опа, ага, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. И опа, опа, отлично. Так, и вот ты ее сейчас догадлива поступил. Чуть-чуть задержался в воздухе, и все, и красота. А, а сука. Так, а ага, теперь посложнее. Оп, оп, оп, и умри, падла, и ты умри. Судя по всему, все вот эти жучки, если мне память не изменяет. О, сука, вы видели эту хуету сейчас? Какого хуя эта хуета от меня убежала? Да и блять, ебись. Так, ладно. Бля, я не собираюсь ее доставать, уж точно. Хотя можно... Блядь, я забываю про эту залупку. Можно попробовать на самом деле ее достать. она просто съебывает от меня. Бля, забыл, что надо подождать, опять же таки И сейчас? В пизду Короче Я понял, что нахуй надо И сейчас, пророчек! Сука И, и, и все равно меня распидарась Окей Так, не въехал я Ну-ка сейчас попробуем ускориться немножко Ай, б... Блин А я уже был почти в самом конце Ай-яй-яй Как обычно, сюда отвлекает все на свете Все и сразу, все и когда не надо прошел бы я уровень Минуты четыре, вот мне вот интересно На самом деле Ой, я шесть уровней прошел Я хотел всего четыре Ну ладно Того же видно будет Все-таки как в будущем, вот они Тяжкие Таня, так смотри, была такая прекрасная музыка Ой Вот он и первый босс Жалко здесь кооперативный. Было бы угар Один играет, все, конечно. Это было бы очень сложно Максимально сложно <свист> О, дитя Все, первый босс повержен Все <свист> Просто слева <свист> нажать на кнопку Надо Вот уроди как игрушку просто об стекло. Так, они полезли наверх Так, что делать? Ага Окей, я нашел, что делать Красные лампочки Окей, посмотрим, сколько времени У меня это займет А? О, да ладно, можно еще и много бить Ну-ка Ага, хорошо, где я? Ага Блин, что-то изи-босс, по-моему. Yeah. Я думал, он сейчас по мне попадет. Блять! Я только сказал изи-босс. Так, надо, наверное, сначала внизу поломать. Так, так после удара он начинает меня бить. Там еще так ребеночек это сидит. Оп. Ай, блин. Вот так-то лучше. И он едет там, что-то на клавишу нажимает. Ага, хорошо, началось. Ага, минус еще, давай, отлично. Ай, ай, зараза. На ведь почти допрыгнул, чуть-чуть прям, прям совсем чуточку оставалось. И падаем, хорошо. Вот это мы точно успеем разломать. Ух ты, ух ты, ух ты. блять, разорвал нас. А ведь я боялся просто в шипы попасть. Отлично. Так, точно. Сразу не пробовать с первого раза ломать что-то. Просто падаем и ломаем сам внизу первое. Хорошо, пошла. Отлично. Оп, оп, оп, оп. Надо найти какую-то тактику, чтобы прям по ней было прекрасно работать. Так, здесь мы просто падаем. Это будет моя первая отличная тактика, но практически отличная. Да какого фига? Я так хорошо летел. И... оп, Отлично, минус одна. Не <laughs> Я сразу понял это. Блин, ну этот босс вполне себе легкий. Просто надо быть аккуратным. Да что такое? Ага. Ага, хорошо. Блин, не в ту сторону. А, теперь отлично. Теперь можно падать вниз. Хорошо, пошла жара. И оп. Отлично. Давай, давай, давай, давай. ты сможешь. Отлично. Давай, давай, давай. Изи. Ну, все-таки босс достаточно легкий. Надо было просто найти к нему подход. Так я же его поломал всего. А, походу это не я, да? Не я его поломал. пизда. Пизда Сейчас он там нас творит это просто в шоке Типа что происходит Мне нравится что у него на стекле глаз такой нарисован у Который всегда это просматриваю. А все улетели Он хотел их убить Но они катапультировали Дальше То есть он за нами едет А мы за ним Какая сложная тема Ой бедная белка без руки. лапа оторвало. О, -о, -о, о Пока он ехал, тут натворил, да, дело Немало. Походу кто-то будет мстить. Блин, ну... На это у меня ушло полчаса. Минута, минута. Да ладно, если немножко срезать, то вообще красота будет. Так, ну мы полностью прошли, получается, эту главу, да? Да и все-все, пропусти видосики блин а где ты даже а то есть на каждом уровне есть они а, не, не надо не на каждом Начиная только с 4 уровня да они есть эти соски 40 процентов все завершено то есть чтобы завершить уровень на сто процентов нужно мало того что рекорд попить 3670 один так еще и скорее всего соски найти или просто соски найти да не или бессмертие а вот здесь вот время неизвестно это неизвестно ну ладно, темный мир, подождите-ка, что? Да идите ты. Вау. Да ладно. А как его это открыть? А если здесь на игре нажать ничего не происходит? Давайте посмотрим ролик. Еще одна отсылочка. На финалку похоже, на финал фэнтези. Нет, ну ты ч меч-то проебал? Ну а продолжим уже потом, в следующей серии. Оу, а темный мир выглядит-то классно. Сразу отовсюду идти. кровь, кишки, плесень. Особенно как вода меняется в красную, вот это круто. И пульс бьется просто с бешеной скоростью. Ну а это мы... Потом, в следующей серии, спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте палец вверх, спасибо, пока-пока.